Сегодня Вот такой интересный случай произошел Сеть Мегафон не работает Во многих городах России То есть Казань, Владимир, Москва, Питер Некоторые районы Не работает совсем сеть Также в Башкирии Многие города отключились от Мегафона И произошел такой коллапс То есть сейчас На данный момент Я ездил в салон Сотовой связи И Приобрел много-много-много сим-карточек. То есть вот они. Сейчас будем переводить всех сотрудников на новую сеть. То есть не буду говорить какая, но это точно не мегафон. А, ребята, кто занимается бизнесом, у кого реклама настроена, быстро реагируйте. Идите в салоны красоты. У салона красоты, да. Идите в салоны связи, будет у вас все по красоте. И быстро переориентируем рекламу. Пока не начались убытки. Все, всем хорошего. С вами был Артем Артемьев. Масло масляное. Подписываемся на мой канал. Дальше как всегда будет интереснее.